вот он нашелся окей э, спавн интересен так мы уже теряли пол хп нормально но меня радует то что мы наконец-таки заспавнились там в нормальном мире нет конечно деревья были но вы не поймете вот это вот все ладно Нужно будет сначала рубить дерево ближе с коровами, чтобы они далеко не ушли. И добываем по традиции 4 дерева и, в принципе, крафтим их. Ой. Я уже чуть отвык. Окей. Вот так. Палочки. И меч. Ну что ж, мы готовы рубить мобов. На, получай. Вот, получай кабан, получай кабан, еще минус один кабанчик. И вот так, все. Звуки, наверное, сделать потише, будут мешательны вам. Вот так, вот, более-менее. Шахту мы идем, это правило золотое. Так, я сейчас еще раз добуду дерево. Нам нужно добыть угля. Не копай под себя первое правило Майнкрафт. Но я его не знаю. Ем, да. Добываем тебя. Все добыто, в принципе. Ой. Я куда-то провалился. Это подводная пещера, подождите. То есть подводная пещера, правильно? Это... Это... О, нормально, на последнем сердечке, как говорится, на последнем вздохе. Ух, понятно. Значит, на все серии 10, а в принципе, я думаю, мне этого достаточно. Все, всем спасибо, всем пока. Ладно, шучу. Так. Let's go. ой имба, уже что-то, уже что-то новенькое. Да блин, жалко, у меня нет. Где мои верстаки? почему-то их постоянно теряю. О, нашелся. Беру слово обратно. Так, вот так. Делаем каменную кирку и делаем меч. Все. Вот, железка, Железко, ты мо ⁇ Да будь И вот такое вот все. Не знаю, что и петь. Спасибо мне, скажи за все. Окей, а дальше. Сейчас мы идем в... Ладно, оставлю, оставлю я. Я говорю, я уже каждый день, наверное, те верстаки просто забываю, если честно. О саванну, но биом. В принципе, туда и идем. Окей. Главное не умереть. Сейчас ничего. Цех, естественно. О, все, овечки, все, побежали, побежали. Мы будем поступать более умнее. Мы не будем их, скажем, убивать. Мы сразу будем заводить фермы. Мы поступим в три раза умнее. Вот. Вот, вот, вот, вот, вот. Окей. Приплавляем железку, в принципе. Ну что ж, ждем. Все. Железка переплавилась. Делаем ножницы и погнали подстригать овечек ума Минус три шерсти сразу прям, ну мы сразу прям сколько шерсти заберем, чтобы удобнее было так. По-моему, шерсти можно одеть на овечки? нет? шерсть нельзя одеть на овечки. это было бы, знаете, глупо какое, глупо как-то. С одной стороны, это бы какая-то бесконечная ферма, бесконечная ферма. Пух, окей, человечки Так, кушаем. Вот. Блин, нужно еще хоть еду сделать, ибо я реально, я уже голодаю тут. Просто. Окей. Астиччики, мамони. Эх, ладно. Не понимаю, как они появляются. Вон еще появились. Как это работает? Окей. Нужно добыть дерево. И, в принципе, все на этом, думаю, пока что будет, может быть, и завершение. Ага. Ну что ж, в принципе, все, Да, дело, но... Так, теперь мы переплавляем дерево. Да и, в принципе, думаю, можно уже потихонечку заканчивать. Я забыл сказать то, что во втором сезоне серии будут короче. Ибо я понял то, что если буду делать слишком длинные серии, я буду очень сильно, ну, очень много времени тратить на монтаж. И вам это, наверное, не нужно. Впереди ночь, как вы видите, и постройка дома. В общем-то, все во второй серии. Надеюсь, вам понравилось, и вы поставите свой лайк. Я очень надеюсь. Всем спасибо. Всем пока-пока. Пока. -пока, пока Еще раз повторюсь. Пока.